Если говорить про ошибки, то э, история, как мне кажется, заключается вот в чем. что э, Почему вообще у нас в России сейчас все вот так? Вот как оно есть? Потому что у нас в России сейчас э, единственный тип экономики. Как вы думаете, какой? Какой у нас сейчас тип экономики? О, вы ошибаетесь. У нас все намного хуже. У нас посредническая экономика. То, что она сырьевая, это, знаете, такой ну, некий как бы уже постфактум. У нас большинство людей посредники, и все то, чем они занимаются, они занимаются посредничеством. К чему это ведет? Это ведет к тому, что они не умеют создавать и не знают процессов создания чего-либо. Потому что им это, ну, это физически не нужно. Зачем ему знать, как создается чайник, если ему нужно просто взять этот чайник и перепродать этот чайник. И все. И у нас большинство вообще всей деятельности наше государство в первую очередь. Это посредническая история. Так вот, естественно, посредники, так как они не умеют ничего создавать, они понятия не имеют, что такое ошибка и какая у нее вообще важнейшая роль в процессе созидания. Собственно говоря, поэтому мы имеем столько проблем с тем, что мы не можем что-то сделать с первого раза и так далее. Суть в том, что мы и не должны ничего делать с первого раза, потому что есть огромный процесс, называется прототипирование, который по сути является моделированием намеренным ошибок. Самое забавное в том, что в советское время это все было. Если вы почитаете, как создавали там ЗИЛ или как создавали НИВУ, все знаете машину НИВУ, которая до сих пор считается одной из лучших машин, вот как бы в созданных за время да, людей. Если вы это почитаете, это есть. Они пишут, как они делали 150 прототипов, чтобы попробовать так, попробовать по-другому, из этого сделать выводы. Да? А зачем они делали прототип? Чтобы ошибиться. Потому что прототипирование — это намеренное, как бы, вот, ну, намеренное моделирование ошибок. И получается, что у нас сейчас вот этого ключевого знания для создания чего-то чего нового его просто нет, потому что у нас никто ничего не создает, соответственно, у нас люди не умеют правильно ошибаться, а больше того, у нас в школе э вообще, как бы, ну, у нас э со школьных лет нас учат о том, что типа ошибаться нельзя, у нас есть даже такое понятие, типа на на переписать на чистовую, то есть как бы в чем смысл? Зачем это делать? Почему это как бы не самое ли главное, чтобы увидеть, что ребенок понял, где он ошибся, и нашел эти ошибки? Нет. Главное, чтобы все было идеальным. И как бы то, что вот эта идеальность достигается в несколько шагов, и а не моментально, в нашей ментальной модели российской, и этого почему-то нет. Я не могу вам сказать, почему это, куда оно делось. И это знаете, мы можем сейчас с вами долго это философствовать, демагогию разводить, но суть именно в этом. Однако в моей деятельности, в которой, как вы уже поняли, которой я занимаюсь, ошибка – это едва ли не самое важное, что ты можешь сделать. Как бы, ну… Осознанно, лучше просто ошибаться осознанно, ну, то есть прототипировать ошибки, это еще называют тестированием, то есть перед тем, как броситься в омут, наверное, лучше сначала, там, не знаю, палочкой потыкать, посмотреть, что там как, да, здравый смысл, потом, если это там прорубь, то, может быть, рукой воду потрогать, да, а потом уже решать, будешь туда нырять или не будешь. У нас предпочитают все просто вот так нырять туда.